противостояние формы и движения Порошенко и Зеленского. Очень интересные личности, которые сегодня мы с вами и разберем. А меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современная графология графа 2.ру. И на моем канале мы с вами говорим о графологии, о предназначении и разбираем интересные почерки и подписи. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео дебаты по-настоящему были горячими я как всегда пропустила все или почти все Однако я в курсе, что это за люди, именно об этом пойдет речь в нашем с вами видео. Совершенно недавно мы разбирали их почерки на моем бесплатном курсе «Графология. Основы анализа почерка». Я решила не пересказывать все снова и снова, поэтому вставлю сюда отрывок одного из наших занятий, где вы также сможете прослушать и узнать что это за люди и конечно же внизу в комментариях под этим видео я оставлю вам ссылочку на этот бесплатный курс приходите и узнайте о графологии и о том как работает эта методика сами спорить можно много однако позиция Порошенко против Путина и что якобы Путин виноват во всех-всех-всех-всех-всех бедах, которые происходили на Украине и вообще в целом в мире, мне кажется, совершенно утопической. Зеленский выбрал совершенно другую тактику. Он действительно открыт, эмоционален и говорил то, как есть и то, как он чувствует. Видимо, поэтому народ ему поверил и отдал свои голоса. Ну что, наши кандидаты, как я была далека от политики, так, слава богу, я и далека от политики. Напишите, что вы думаете об этих товарищах в чат. Смотрите, какой Зеленский и какой Порошенко. Касаемо читабельности, вот несмотря на то, что Порошенко читабельность выше, лучше, Зеленский мне приятен больше с точки зрения скорости, с точки зрения уровня развития личности, с точки зрения открытости. Смотрите, сколько формы у Порошенко в почерке. Слишком уже много. Здесь уже маска. Движение влево, посмотрите. У него не во всех образцах, именно влево. Где-то есть более прямолинейные. Смотрите, он весь какой выписанный. К слову, подпись от почерка как отличается. Такой вот подпись, в подписи, активный, деятельный, как все настроенный. Это мы разбирали для из телеканалов. Из СМИ. Не помню, они мне очень много образцов его прислали. Тем не менее, это вот внешне то, что он транслирует, соответствует ли оно внутреннему? Не очень понравилась Хилари Клинтон с точки зрения человеческих качеств. Если бы не ее антироссийская позиция. Я бы, наверное, всецело ее бы поддерживала. Ну, для себя, по крайней мере. Потому что по-человечески, вот то, какая она внутри, она очень интересная, она очень глубокая. Здесь я не вижу глубины, здесь я вижу внешность. Очень много внешности. Много внешнего, а внутреннего нет. Смотрите, Зеленский какой. Очень быстрая скорость. Где-то даже через чересчур вот импульсивно может поступить. Но при такой высокой скорости, для такой высокой скорости в принципе сохраняется читабельность. Она здесь не должна быть стопроцентной. Потому что при скорости читабельность чуть-чуть уменьшается. Тем не менее, у Порошенко такая читабельность. Я не верю ни единому слову. Я здесь вижу маску. То есть вот внешне все красиво, это, знаете, как. Я клиентам часто объясняю. Есть горшочек, внутри на глубине что-то гниет. Вот гниет прям такая, разлагается уже. Вот сверху землечкой присыпали, цветочек красивый воткнули в горшочек. И вот вроде бы внешне все так красиво, все так замечательно, гладко стелит. Жестко спать, потому что внутри оно все равно там есть, оно никуда не делается. Это очень все закрыто. Пытается все так продуманно, все. Мецемерно. Нет какой-то живости, нет какой-то искусства. Все, все очень искусственно. Смотрите, как у Зеленского. Посмотрите, какие у него зоны вообще в целом. Напишите, какие зоны развиты у Порошенко, а какие у Зеленского. Давайте потренируемся заодно. конечно, харизматик. Очень харизматично, но ему могут эмоции очень помешать. Если он загорится, там какая-то новая идея, и он действительно от души это будет пытаться сделать, не совсем продумывая последствия. Может такое быть. Хотя здесь и стратегия, и он может достаточно глубоко смотреть и очень быстро это делать. Зеленского более развитый естественный почерк, но для него тоже важное самоутверждение. Есть, но не так сильно, как у Порошенко. Порошенко – это прям как идея фикс какая-то. Я и мое внешнее, и чтобы все про меня сказали, какой я супер-пупер крутой, сколько я сделал для Украины, и как я победил Путина, так, не знаю, утрировал, конечно, но как при маске интеллекта увидеть легко. О, потому что маска это немножко, мы же говорим, есть каллиграфия формы, а есть эстетика формы. форме. Так, интеллект это те буквы, когда они формируются. Есть, здесь уже маска это эстетика. То есть, эстетическое выражение. Это немножко, они похожи, но это как стол круглый или стол деревянный. Речь вроде бы идет о столе, но разные его параметры. Вот здесь то же самое. Посмотрите, дам я вам шпаргалочку по интеллекту. Пущерка Порошенко длина, они соответствуют внешней картинке. Есть, ну, здесь больше маски. Нарциссы больше вальяжного все-таки движения. А здесь оно размеренное. Здесь очень много контроля. Здесь, если мы говорим, здесь от реформатора очень много. С, с раздутым. Если только чуть-чуть в форме нарцисса, но это больше масочная. Зеленского амбиции, хорошая скорость, развитие личности выше, чем у Хорошенко, да, намного выше, а она интереснее, он, он с мозгом, очень быстро схватывает, Единственное, вот, вот эта быстрота, и мы будем посмотреть, как будет появляться, он очень гибкий, он очень живой, он очень харизматичный, приятно удивлена. Хорошенко здесь и сейчас, да, у него больше здесь настоящего. Хотя он, кажется, таким каким-то серьезным, вроде как, надежным. Зеленских зеленский в будущем, да. Порошенко развит средняя зона, у Зеленского вертикаль, да. несколько хорошее соответствие Хочу и могу. В целом.. Импульсивность, да, причем, Диан, смотрите, у него она без каких-то совсем крайней степени импульсивности. Говорили с вами на занятиях про импульсивность. Я тоже не вижу здесь совсем прям такую оголтелую импульсивность. Мне еще попался еще один образец, там более поспокойнее почерк. То есть он может и концентрироваться, и сосредотачиваться, Посмотрите, посмотреть, какая организация у него в целом. При такой скорости у него сохраняется часть читабельности, но достаточно хорошая организация, само расположение текста. «Порошенко как хороший ученик, незрел, но хочет выделиться, чтобы похвалили, не инициативен хочет исполнителя». Наташа, соглашусь, да. Да, он больше исполнитель. И он делает все ради оценки. Я и мое эго, посмотрите на меня, да, растут цветы. Все вот эта внешняя оценка для удовлетворения этих потребностей. Я не вижу, что здесь что-то там для, для кого-то. У Порошенко брать очень развито не давать. Это не человек, который дает, это а человек, который берет. У Зеленского, наоборот, он может отдавать. Зеленского на Бузову похож? Нет. Вообще кардинально две разные, разные плоскости абсолютно. Ему тяжело будет в политике, где все ложь. В этом плане, да. Как бы его не сломали, и как бы у него а, не, не, не пошло уже... Есть такой синдром, как почерк власти. Вот Очень многие типа политики, очень много искажений в буквах. Почитайте вот у меня в Инстаграме, я про брутальность писала. Вот там похожего на почерк власти очень... Начинаются искажения, начинаются такие аркады, треугольные формы. Вот они очень прям индивидуалисты. И медведев тоже, когда стал президентом, у него сначала такого не было в почерке. Потом уже пошли эти вещи. Потому что там нужно уметь защищаться, там нужно отстаивать и иметь единоличную позицию. Ну, будем посмотреть, что будет дальше. На самом деле очень Интересно. Штабельный, с быстрым и медленным почерком. Прошенка, конечно, маска. Конечно, здесь маска. И на контрасте живой почерк Зеленского. Это очень интересно. Так, а мы едем с вами дальше. Вера брежная посмотрите, какая. Вот здесь тоже есть форма. Но форма при движении. Красивый почерк, но он не застывший, как у Прошенка. Порошенко, он очень-очень такой с контролем весь, ему очень важно все держит под контролем, ему так спокойнее, то есть ты его выдергиваешь, когда он знает ситуацию, получается, когда он не знает, что будет дальше, у него уходит почва из-под ног, ему важно все контролировать вот такими предстали Зеленский и Порошенко не судите Зеленского очень строго несмотря на свою а, гибкость мобильность а, и высочайший интеллектуальный уровень конечно же во власти ему может быть очень тяжело потому что почерк власти люди которые идут в политику которые идут во власть обладают рядом определенных качеств которые помогают им выживать в этой среде что ж будем следить за развитием событий и за тем как будет меняться почерк самого зеленского до встречи в новых видео обязательно подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить нажимать на колокольчик делитесь этим видео с друзьями и знакомыми давайте поможем ему максимально подняться в поисковой системе и обязательно ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии как вы думали кто должен был бы победить на выборах почему произошла именно такая ситуация мне все интересно. До новых встреч!